Я женщина закрытая для всех. Никто не знает думы и мечты, и сокровенность тайн моих успех. В душе моей раздольность красоты сливается порой с дождливым днем, где оптимизм рассеивает грусть. Под внешней маской не понять, о чем душа страдает. Мило улыбнусь и уплыву от тягостных вопросов. Смешливой шуткой все перечеркну. Порой сомнения, полные хаоса, Все множится в длину и ширину. И я жемчужной своей ракушке От всех закрыта, словно паутиной. В чужих руках безмолвной игрушкой Не хочет быть душа, она ранима. Вот так всегда с собой наедине Я, словно одинокая волчица, Зализываю раны в тишине, Отмеривая им свои границы. И снова возвращаюсь в внешний мир, С улыбкой на лице, ведь жизнь светла. Я словно бы искусный ювелир, Оттачиваю дни до мастерства. Я королевой вновь хожу на трон. Я женщина, а значит правлю миром. У женщины ведь дух не побежден. У подданных всегда живут кумиры. Я женщина, а значит красота, И шарм, и грация, и нежность тела, и ум, и ласка, а еще мечта. Я женщина, а значит королева.